Всем привет! В эфире Универ Универньюз, а в студии Мария Журавлева. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. О чем говорили на прямой линии с Тимирханом Алишевым? Как проходит конкурс на лучшее общежитие. Стартовала студенческая весна 2021. Казанский университет с рабочим визитом посетили преподаватели из Уральского федерального округа. Гостей познакомились с Музеем истории юридического факультета. Далее гости встретились с Ленаром Латыповым для обмена опытом между вузами. Гостям было интересно узнать про методы преподавания в Казанском университете и внедрение цифровых технологий в образование. Прекрасно оборудованное мы знаем в Федеральном университете Уральском и лаборатории. Образовательные значит, площади. У нас тоже просто фантастическое оборудование стоит. И я думаю, что сейчас вот такие вузы, как Уральский федеральный университет, Казанский федеральный университет, ну, мы можем конкурировать с европейскими компаниями. В Казанском университете состоялась прямая линия для иностранцев по вопросам поступления и обучения в ВУЗе. Трансляция прошла на нескольких площадках. На сайте ВУЗа, телеканале Универ ТВ, Инстаграм, а также в аккаунтах университетского телевидения во ВКонтакте, Твич и Ютуб. Все подробности далее. Встреча началась с обсуждения процедуры поступления иностранных граждан в Казанский университет. В этом году приемная кампания стартовала 1 марта. С пошаговой инструкцией процедур подачи документов, сдачи вступительных экзаменов и заселения можно ознакомиться на официальном сайте университета. Есть электронная почта admission собачка.кпфу.ру, на которую можно писать на всех языках мира и мы ответим. Есть там номера телефонов тоже, они обозначены на сайте университета, которым можно звонить и узнавать, получать всю информацию. Я советую это многим делать сейчас, пока у нас специалисты не находятся в таком значит, занятом положении, потому что еще пока не так активно у нас работает значит, приемная комиссия. Но я у вас уверяю, что в июне-июле дозвониться будет гораздо сложнее, поэтому многие вопросы можно отрешивать уже сейчас. Говоря об особенностях поступления в этом году, Тимирхан Алишев напомнил, что теперь у граждан Беларуси расширились возможности для поступления, поскольку тестирование школьников приравняли к ЕГЭ, благодаря чему нет необходимости сдавать дополнительные вступительные экзамены. Также Тимирхан Алишев отметил, что в этом году прием иностранных граждан завершится уже в августе-сентябре. А в целом, я думаю, что все остается так же. Единственное, мы, если в прошлом году мы принимали только в режиме онлайн, в этом году мы будем в режиме онлайн и в режиме офлайн все-таки принимать. И если не будет кардинальных изменений в эпидемиологической ситуации, я думаю, что у нас будет возможность в том числе организовать и внутренние приемные испытания в режиме офлайн. Но, тем не менее, не будут и в режиме онлайн в том числе. Задать интересующие вопросы об учебном процессе смогли не только пользователи в соцсетях, но и приглашенные на встречу студенты ВУЗа. Полную версию прямой линии можно посмотреть на аккаунте телеканала Универ ТВ в YouTube. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. В культурно-спортивном комплексе Казанского университета Уникс уже месяц идет конкурс название Лучше в общежитии. Подробнее в следующем сюжете. Студентам Казанского федерального университета предстоит пройти несколько этапов отбора за и очной формы. Конкурс делится также на различные номинации, позволяющие поучаствовать в соревновании самым различным представителем общежитий. Из 35 участников номинации Лучший представитель студенческого совета общежития КФУ в финал вышло всего несколько человек. На заключительном этапе им предстоит выступить с самопрезентацией и пройти тест на правовую грамотность. Помимо этого, есть и другие испытания. Однако, несмотря на дух соперничества, им не Множество нелегких испытаний участники стремятся не только к победе. Знаете, что-нибудь новенькое, интересное. какие-то новые эмоции, новые знакомства, новые впечатления. Я участвую, чтобы показать эффективность своей работы уже для всех нас. И, конечно же, проверить себя, насколько я ориентируюсь во всех документациях, которые применяю в работе. Итоги конкурса подведут 31 марта. Победители в различных номинациях ожидают грамоты, дипломы и памятные призы, содержание которых пока что не раскрывается. Диана Желенкова, Алена Лонкина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Почему Роскомнадзор замедляет работу Твиттер и для кого в России американский кибертерроризм станет очевидным? Об этом мы не только расскажем в нашем следующем сюжете. 10 марта Роскомнадзор замедляет на 100% мобильный трафик Твиттер по части передачи фото и видеоконтента. Но не текстовой информации, сообщает журналистам зам главы Роскомнадзора Вадим Суботин. Он подчеркнул, что причина тому — игнорирование Твиттер, требований российских властей в отношении удаления однозначно запрещенной информации. Реа Новости. Роскомнадзор не исключил полной блокировки Твиттер. Несколько дней ранее... Газета The New York Times сообщает, что США планируют в течение ближайших трех недель осуществлять кибератаки на внутренние системы российских властей. Кибератаки следуют в ответ на взлом правительственных учреждений Соединенных Штатов Америки якобы со стороны России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечает, это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное американское издание допускает возможность, более того, анонсирует возможность таких кибератак. Это не что иное, как международная киберпреступность. Мы связались с доцентом кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Казанского федерального университета Романом Пеньковцевым. Он рассказал нам, что в этой всей истории есть субъективные и объективные составляющие. Если говорить объективно, то да, действительно, по факту в декабре месяце спецслужбы США выявили взлом ряда государственных служб, в том числе Минфина, Министерство торговли, Национальное управление США. Действительно, была потеряна этими значит, организациями часть секретных данных, которые не должны были быть распространены. Вот дошла учительская. И вот в ходе значит, расследования выявилась группа лиц причастных к этому взлому. Ну, была обозначена группа хакеров, так называемый COZIB, которая работала не только в США, это хакерская группировка, работающая в других странах мира, но... Дальше вот после этой объективной составляющей вопросы, это субъективной составляющей. Это субъективная составляющая состоит в том, что Соединенные Штаты объявили о том, что вот эта хакерская группировка, она связана с российскими спецслужбами, в том числе послужбы внешней разведки. Роман Владимирович напомнил, что в те дни, когда эта информация появилась в СМИ, российская сторона заявила о своей непричастности к хакерской группировке и кибератакам. Также Россия предложила свою помощь в расследовании и программе партнерства по противодействию киберпреступности. Но Соединенные Штаты Америки от сотрудничества. последние месяцы, буквально последние дни, вот, эта ситуация усугубилась тем, что Соединенные Штаты, они заявили, что у них якобы есть какие-то серьезные доказательства о том, что хакерская группа сотрудничала с российскими спецслужбами. Вот. Но на самом деле, еще раз хочу подчеркнуть, Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, Российская Федерация неоднократно заявляла и по-прежнему настаивает на том, что российская страна, российское государство никогда не имела и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма. Илья Андреев, Ленардо Влетяров, Универньюз. В Казанском университете проходит ежегодный фестиваль «Студенческая весна-2021». Конкурсная программа представит 15 институтов. Подробности в сюжете. Первую студенческую весну после самоизоляции ждали с особым нетерпением. Работа над номерами проходила в течение полутора месяцев. Ребята находили любую возможность, чтобы отрепетировать этюд или танцевальные движения. Уникс снова зажил активной студенческой жизнью. Студенты очень соскучились по творчеству. Номеров больше, коллективов больше. Это, несомненно, радует. В мероприятии участвуют десятки творческих коллективов. Долгожданное выступление оставляет у студентов всех возрастов бурные впечатления. Мы все первокурсницы, мы участвовали первый раз. Это, честно говоря, для меня уже пятая студенческая весна. Это а, глоток свежего воздуха после долгой, такой серой зимы. У нас невероятные творческие институты, и коллектив. В эти самые мгновения, когда кулисы закрылись, и когда мы все кричали и ФМК. Вот это того стоит. Цель коллективов – пройти отбор и выступить на финальном концерте, закрывающем мероприятие. В программе представлено множество локальных, танцевальных и сценических номеров. гала концерт состоится 16 апреля. У него будет два отделения. Разумеется, все номера лучшие будет отбирать наша режиссерская команда и студенческий клуб. Ариадна Кугушева, Ленар Довлетяров, Универньюз.